Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов на своем канале. Часто задают вопрос, в принципе, я его уже разбирал, видео на предыдущий разбор добавлю к этому к этому видео, ссылку добавлю вверху. Задают вопрос следующий. Имеют ли право сотрудники полиции, то ли это патрульной полиции, то ли это районные отделения полиции сотрудники проверять документы во время комендантского часа у людей, которые ну так по разным причинам оказались на улице. Я прежде всего хочу вас предостеречь от того, что ну знаете как знание иногда усугубляет и добавляет печали, скажем так. То есть, ну, определенные знания дают, как бы, ваше движение в сторону каких-то неприятностей. И если они вам ну, не нужны, если вы не хотите проверять все это, как бы, на практике, потому что в одной ситуации это может быть положительный исход, в другой ситуации совершенно противоположный исход, Несмотря на то, что даже действующие лица в этой, как говорится, маленькой пьесе будут одни и те же. Так вот, в интернете, ну я его опубликовал у себя в телеграм-канале, решение суда, постановление именем Украины от 1 августа еще 1922 -го года, Непровский районный суд города Киева, в деле, в котором я был защитником человека. Который ко мне обратился за правовую помощью. И его обвиняли в совершении нескольких административных правонарушений. По статье 173, это мелкое хулиганство. И по статье 185. Это а, злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции. По версии сотрудников полиции было следующее. 10 мая 22 года в 22, 22 часа 23 минуты гражданин прибывал на улице по, ули, по адресу городки улица 1 18 на остановке гражданского общественного транспорта и нецензурно выражался и обижал полицейских чем грубо нарушил порядок и спокойствие граждан это 173 статья да? То есть, ну, сама по себе фабула абсурдная. Представьте ситуацию. Человек находится на остановке в комендантский час э и выражается нецензурно. При этом, ну, получается, э свидетелей никаких не было, были только полицейские. Тут То тучей чье спокойствие нарушал тогда этот молодой человек? Каких граждан? Не указывается, свидетелей нет, потерпевших нет, полицейских обижал, хорошо, что именно, какие фразы произносил и так далее. То есть, этого всего не указано. Кроме того, неоднократно отказался предъявлять документ, который удостоверяет личность, пребывая на улице в комендантский час на требование прекратить правонарушение, не реагировал, чем выразил злостное неповиновение законному требованию полицейского, чем совершил, опять же, правонарушение статьей предусмотрено 185. Опять же, а было ли законное требование? Всегда, когда выписывают протокол по 185 статье, у меня таких дел было десятки. Вот. То есть, я занимаюсь делами по... Ну, защит, выступаю защитником в делах по административным правонарушениям. И вот 185-я часто бывает, когда был э, вот этот режим э, скрытых лиц, масочный, так называемый. Я брал дела по 44-3, часть первая там была, часть вторая. То есть у меня таких дел десятки. Вот. И э, состав этих административных правошений, я четко знаю, что нужно, что нужно чтобы э, составили административный протокол так э, и до, приобщили к этому протоколу такие доказательства, чтобы человек, ну, я сказал, допустим, ко мне, когда приходят на консультацию люди, я не могу им сказать, я вам сто процентов гарантирую, что дело это будет закрыто. Нельзя адвокату, согласно закону гарантировать результат в виде там какого-то решения суда или какого-то там определения суда, или вообще, то есть я могу только гарантировать, что я составлю процессуальные документы, что я явлюсь в назначенное судом время, что я то есть то, что я договор, о чем я договариваюсь с клиентом по договору а за действия судьи если он, допустим, назначит на 10, а зайдем мы в зал судебного заседания в 12, то я 2 часа буду ожидать, ну извините, я же тоже не рассчитываю на такое. То есть вот эти вот моменты, которые от, от меня конкретно не зависят, я их гарантировать не могу. Ну вернемся ближе к теме. Вот это решение суда, оно разлетелось, <клёх> многие коллеги его использовали в своих видео, Хотя тут и указана моя фамилия, да, ну так, между строк, скажем так, я же не главное действующее лицо. Ну вот, в судовом заседании защитник адвокат Бузана Дмитрий Викторович, то я собственной персоной, пояснил. Ну и в общем там была моя позиция. Я точно не помню, или 8, или 7 страниц, может быть больше. Ну в среднем вот в таком объеме я составляю ходатайство называется о закрытии производства по делу об административном правонарушении. И я там указываю аргументы стороны защиты, защитника, который суд должен учесть для того, чтобы закрыть дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Ну и вот тут частично, почему? Потому что, допустим, я могу прийти и сказать, но я их всегда подаю в письменном виде. Почему? И я всегда их так выписываю, чтобы легче было суду на них потом ссылаться и брать, э, прям абзацы берут из моего э, из моих документов, берут судьи и ложат э, в постановление в конечном итоге. Тут ничего такого плохого нет. То есть <coughs> я так выкладываю текст таким образом, чтобы потом э, не было. Ну, решение могло быть таким. Нет доказательств э, состава административного прорушения, Нет. Но судья выписала так, как мне было бы э, вот интересно. Ну и вам, конечно, интересно читать такое решение, в котором написано, что на адвокатский запрос номер 50, ну то есть реквизиты адвокатского запроса э, и вопросы, которые я ставил, было ли установлено в городе Киеве с 9 по 11 мая, ну то есть в промежуток времени, 22 года, время в определенный период суток, на протяжении которого устанавливается комендантский час? Было ли установлено режим пребывания на территории города Киева, а именно в Непровском районе города Киева, бульвар Перова, Перо, в случае... Установление комендантского часа на этой территории И была ли реальная угроза жизни и безопасности людей И так далее То есть там вот все вот эти вот вопросы Они не просто так Ради знаете как Интереса А есть определенный порядок установки этих комендантских ну, периода в который действует комендантский час Определенные условия должны быть я вот, исходя из этих определенных условий, задавал эти вопросы. И вот пишу, в частности, входили ли полицейский, ну вот конкретно тот, который составлял протокол. Там была указана рядовой полиции Марина Байла и другие были там действующие лица. Ну конкретно по ней вот она составляла протокол. Я запр запрашивал, входила ли она в состав патрулей. В чем дело? То есть, если в обычное мирное время и в режиме военного положения действует закон, его никто не отменял о национальной полиции. И там четко четкая полномочия. Вы не найдете там слово комендантский час. Вы не найдете там оснований для остановки. Вы не найдете там оснований для проверки документов, как вот нахождение лица в комендантский час на улице. Вот. То есть нет такого. Есть определенный порядок, я на него ссылаюсь здесь. Вот. Судья его этот порядок, Принимает и приходит к выводу, что, что, что рядовой полиции Байла не имеет полномочий в комендантский час проверять документы. Ну, вообще их требовать. Почему? Потому что не является патрулем, специально уполномоченным лицом. А эти лица уполномачиваются комендантом. Э -э вот. То есть, есть вот порядок осуществления мероприятий во время э -э ведения комендантского часа и установления специального режима светломаскировки. Это утвержден этот порядок Кабинетом Министров от 8 июля 2020 года, номер 573. И там четко написано, кто входит в вот, патруль, пункт 3 э -э это совместный движимый наряд, в состав которого входят полицейские национальной полиции, в том числе и вы, выполняют покладенные на них обязанности на маршруте патрулирования определенным комендантам на территории, где установлен комендантский час. То есть только вот эти патрули, они, да, могут быть полицейскими они могут быть военнослужащими и так далее, но их э, патруль, кто конкретно, персональный состав, я просил в том числе персональный состав, и уходила Алибайлов, э, и маршрутный лист, то есть они не могут просто ехать, там знаете, как, вот так вот, вот выглядывать с машины и тормозить людей, ну то есть они-то могут это делать, и делают в принципе, но э, с точки зрения закона, это будет, даже если будут собраны доказательства, они не будут иметь никакой силы. Почему? Потому что собраны с нарушением законодательства. В общем, вот как-то так. Чем, чем я, в принципе, и занимаюсь в свое, скажем так, основное время. Не записываю вам видеоролики о том, что кто-то там написал какой-то очередной законопроект. Или кто-то там высказался по какому-то поводу. А беру э, клиентов, которые готовы, которые ну, способны, которые хотят добиться справедливости. В принципе, человек мог заплатить здесь штраф, прийти и сказать, да ладно, ой, допустил ошибку, там ехал, э, забыл. Ну, то есть ситуация была такая. Вот, э, человек ехал с работы, работает он там водителем, ехал с работы, его остановили. Ну да, он опоздал. Они ему еще 130-ю статью выписали, кто э, знает, это 130 КУПАП, это э, управление транспортным средством э, в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или отказ от, от, от прохождения осмотра медицинского на предмет этого нахождения э, во время управления транспортным средством э, в состоянии алкогольного опьянения. То есть они ему еще 130-ю. Ну, вот, ко мне приходит человек и говорит, у меня вот такая проблема там, Называю 173, 185, 130, еще там какая-то была статья. В общем, я говорю, -го, ничего себе. Я говорю, ну я обычно 107, 130 не люблю, если вы выпившие ехали за рулем. Я говорю, я таких не защищаю. Вот, Ну, то есть, ну, смысл, говорю, если есть документы. Да нет, я был все трезвый. Я смотрю по реестру, в деле, в реестре вот только это эти ну, Указанные статьи да, Материалы дела Смотрим, нету никакой 130 й Ну все, мы закрываем это дело Через время всплывает 130, -й. уже друг, у другого Судьи, а не было вот. И нету, они там ошибку допустили в, в имени То есть не находили мы это в реестре И 130 закрыли вот. И это э, Решение помогло то есть, почему? Потому что, ну, мы же начали по порядку, а было ли основание для остановки. Вы же видите, здесь не указано, что он двигался на автомобиле. Здесь он был на, на остановке. И естественно, когда два административных материала составлены в одно время и друг другу противоречат, то, конечно, тут мне было 130 закрывать, ну, участвовать в деле. Это я так, смотрите, э -э хейтеры, да, я вас люблю. Если я что-то так называю, это не за, не за то, что там... «О, юрист, не знает, как там это называется». Почему, если я начну... Э, ну, вы вот посмотрите по качеству документа. По результату, который я даю клиенту. Вот дал клиенту в этом э, деле. Вот видите, суд, выслухавший пояснение адвоката Бузанова. Особый. То есть, и, и человек со мной тоже приходил. То есть, ну, вы думаете, что суд, слушая меня, э, закрывая дело и выписывая так постановление, что... На это постановление ссылаются адвокаты, блогеры, у которых там по 300 тысяч подписчиков вот так с такими глазами смотрят на это решение. То я какой-то, ну, плохой юрист, как вы думаете? Основной мой вид деятельности это участие в судебных заседаниях. Вот. Разные категории дел, о себе конкретно я расскажу, я сниму видео, потому что тут нет на этом канале, знаете, трейлер, я подумал... Я расскажу немного о себе, чем я занимаюсь, какими делами и так далее. Имейте в виду, я, э, если я вот веду вот этот видеоблог, то я здесь просто немного отдыхаю от этих э, умных фраз, высокопарных, дефиниций сложных, для простого, ну, вот, для обывателя. Чтобы это было понятно ну, всем. И если я там военкомат назову военкоматом, а не территориальным центром социальной поддержки и комплектации Комплектования Ну, в общем, это не значит, что я не знаю Что и как и чего Ну, то есть, как-то так Не хотелось бы, конечно, объясняться Но, тем не менее Вот чем я был занят И, смотрите, есть идея Выкладывать документы процессуальные свои Я буду выкладывать свои процессуальные документы, доступные для редактирования. Единственное, я буду убирать оттуда персональные данные. Ну, к примеру, вот решение суда. Я к этому решению суда, ссылку да, на него, <coughs> я э, к, к, этому, э, к этой информации прикреплю еще запросы, которые я отправлял, ответы на запросы, которые процессуальные документы, которые я готовил. И все это буду упаковывать и вам давать. Вот, как вам такая идея? Чтобы это не просто было, знаете, как, вот, составил там какой-то документ, и он там, как говорится, вот, горшок слепил, но не обжег его в печи, ну, это же не изделие, да, а вот э, документы процессуальные, которые прошли суд, и решение, которое, вот, ну, честно я вам скажу, когда ко мне такой клиент пришел, я был рад случаю, конечно, я не делал это бесплатно, вот, я это делал за деньги, это стоило достаточно, ну, то есть по сравнению со штрафом, ну, достаточно в несколько раз выше стоим, ну, того размера штрафа, который мог бы заплатить человек. То есть он, я же говорю, мог бы заплатить штраф, и вы бы не увидели этого решения никогда. Вот. То есть и, в принципе, административное вот эти э, административные дела, э, ими, ну, такими делами я занимался начал заниматься только когда появилась вот эта вот история с закрытием лица вот до этого мне ну, это мелочь понимаете это мелкие дела мелкие проступки вот поэтому ну, как-то так но тем не менее тут нужно без специалиста без специалиста без защитника без человека с опытом без человека с э, образованием юридическим не просто знаете там э, начитался чего-то там насмотрелся и идет пробовать. то есть можно пробовать в своей конкретной ситуации но когда есть люди которые э, вот пример 185 -е. ко мне приходили определенные люди э, и говорили там помоги я выставлял им счет вот они называли меня продажным адвокатом ну, и как бы не, не продолжали со мной сотрудничать, потому что думали, что я должен сделать бесплатно доброе дело, не знаю, в ущерб своему личному времени. Потом я смотрю в реестр, э, и человек по 185 получает 60 часов общественных работ. Вот. Ну, скажем так, это не штраф, это надо еще постараться. Чтоб судья не дал не штраф минимальный, а это хорошо, что еще не арест какой-то. Там на 15 суток можно поехать. Административный арест. То есть можно посидеть, я был в этих местах, где отбывают административный арест, там, в принципе, есть книжечки, можно почитать. Они там в принципе старенькие, кодексы можно взять, питание по режиму, прогулка. То есть как бы, ну, если вдруг кому-то интересно такое, ну, в своей жизни опыт такой получить, то, пожалуйста, можно идти и пробовать самостоятельно или обращаться к людям, которые не видели в глаза никогда суд, вот, идут туда в первый раз и думают, что они тут красноречивые, у них творческая, творческий полет мысли, у них образование какое-то культурное или еще что-то. Вообще они там владеют какими-то техниками НЛП. Не поможет это все. В общем, подписывайтесь. Я подумаю, как это все упаковать, эту идею. Раньше у меня была там онлайн-школа. Я там давал эти в образцы, проводил вебинары. Но потом все это ушло на нет. Я считаю, что нужно как-то дать это в более, более доступном формате. Вот. Я думаю, на площадке YouTube... Найду я способ реализовать, посоветуюсь со специалистами. Если у вас какие-то есть предложения, если вы хотите оказать какую-то в этом помощь, у вас есть какие-то навыки айтишника, пишите в личный, я всегда рассмотрю. То есть Я, я, же, я готов делиться своим опытом, человек за это уже заплатил. Вот. Я по договору имею право, я с каждым, с кем заключаю договор, я делаю отсылку на то, что я могу делиться этим в социальных сетях, в вот, других своих источниках. То есть, труд уже будет оплаченный, я его просто даю. Вот, вот Берите. Я вот подумаю, как это сделать. Сейчас я просто ссылку к этому видео прикреплю, вот, а потом я придумаю платформу, на которой я буду это все выкладывать, и люди будут это брать. На каких условиях, я еще тоже подумаю. Всего хорошего.